Всем привет, вы на моем канале Аниме-кун, и это ТОП-15 Аниме в зоне боевое искусство, а тот, кто озвучивал данный ТОП, вы увидите в описании. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного ТОПа не имеет значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Боец Баки В основе сюжета мультипликационного сериала лежит повествование о юном бойце по имени Баки, Главный персонаж – 13-летний мальчик Баки, который полностью поглощен изучением боевых искусств. Его главным соперником в борьбе является его отец. Но, к огромному сожалению, отец парня – злодей и тиран, он держит в страхе многих людей. Однажды Баки дал слово, что будет противостоять до последнего деспоту и тирану ради восстановления справедливости. Каждый его новый день – это прежде всего внутренняя борьба с самим собой, а потом с внешними врагами. Несмотря на юный возраст, жизнь мальчика наполнена приключениями и яркими событиями, в которых он выглядит героем. Он уверен, что наступит тот долгожданный день, когда он поквитается со всеми своими обидчиками. БАМБУКОВЫЙ КЛИНОК Сериал повествует о тяжелой доле учителя восточных единоборств – Исида Турадзи, тренер в школьном клубе по владению мечом. Но его команда жалкая и состоит всего из двух хулиганов и очаровательной девушки по имени Кирина Тиба, которая явно неровно дышит к сенсею. Может когда-то у Исиды не было столько лени, и он активно сражался со своими институтскими товарищами? Но сейчас, видимо, его боевому духу пришел конец. Впрочем, авантюрности его характеру не занимать. Он поспорил со своим товарищем, также тренером, что женская команда Исиды в миг разобьет жалкое сборище мужской команды. На кону год бесплатных обедов в суши ресторане поэтому наш Исида принимается за дело. Но погодите ка, у нас ведь есть только одна девушка. Где же взять остальных? Не нужно расстраиваться, в этой школе полно девушек, способных крепко держать меч в руках и защищаться им от врагов. Одной из таких является тами -чан, происходящая из семьи профессиональных борцов Кенда. Хотя этот факт и является отрицательным, ведь девушке уже успела наскучить данное ремесло. Но Исиди как раз нужна такая девушка, как Таками, ведь иначе можно и не мечтать о победе. Именно поэтому у Исиды и Кирина созревают коварный план по захвату лучших девушек-борцов свою команду. Время битв Одним из очень известных и легендарных видов боевого искусства является муцу Йон Мэйрю. Основным отличием является то, что воин, обладающий этой техникой, используют лишь собственную силу ног и рук и абсолютно не используют оружие. История знакомит зрителя с тремя поколениями учеников Муцу Йон Мэйрю, которые добились невероятных успехов и были способны победить даже вооруженных воинов. Однажды Мусаши спас Кишамару, юную девушку, которая усердно выдавала себя за парня, за которой охотится родной дядя. Судьба свела его с Якумы из клана Муцу и вместе они смогут противостоять угрозе. Отличная прорисовка боев, которые обладают реалистичностью, лишены крови и чрезмерной наигранности. Постепенно рассказана жизнь каждого героя, чей талант должен соответствовать великому имени Мутусу. Бродяга Кенсин много лет в Японии шла гражданская война, получившая название реставрация Мейди. Теперь все меняется. Весь прошлый политический строй, называемый кону в Кануолиту, на смену ему пришел парламент. В стране все меняется на манер Запада. Европейская одежда, развивается торговля, у крестьян тоже появляются права. Жизнь налаживается. Все изменения идут к лучшему. Вот только один Хамура Кэнсин не может найти покоя. Он бродит по городам, чтобы никто не узнал его, и помогает тем, кто в беде. Именно так герой войны и убийца может искупить свои грехи, найти покой и прощение. Однажды он спасает молодую девушку Каору Камия, и это изменит его жизнь. Постепенно вокруг Хамура начинают собираться люди, которые также странствуют по миру и ищут себя. Хамура подружился с Каору, к ним присоединился Якиха и Санасуке, у которых тоже своя трагичная история жизни. Но, вы, бывшая кровь не забывается, а поступки молодости дают о себе знать. Спокойствие, которое друзья обрели вместе, начнет рушиться из-за мести и чьей-то расплаты за содеянные грехи. А искупить вину иногда можно только кровью. Киба З одинокий, 15-летний, подросток и бунтарь. Он терпеть не может ограничений и правил, неважно учиться и постоянно ломает все двери. «Зачем?» – спросите вы. На этот вопрос даже главный герой, увы, не в силах ответить. Его мать лежит в психиатрической лечебнице, а парень на грани исключения школы за ужасное поведение. Он совершенно не может найти себя в жизни, не понимает своего предназначения и смысл, зачем он появился на этот свет. З верит, что где-то на Земле, может в каком-то другом, незримом измерении, есть место, где он будет счастлив и где он обретет себя. Кажется, что это глупые подростковые мечты? Совершенно нет. Он попадает туда, куда давно хотел. Случается это, когда З в очередной раз попадает в неприятность. Некое существо зовет его в потусторонний мир, в котором существуют повелители стихий огромная сила и духи. Там он знакомится с Дзика, своим учителем, который раньше обучал его мать. Чем дальше парень прогрессирует в своих способностях, тем большую силу обретает. Там его ждут сложные тренировки, бои, сражения, мощь и правда о матери и о том, что довело ее до сумасшествия. Меч Желтого Императора Главными героями являются двое братьев одного из известнейших императоров Китая. В далеком прошлом человечеству пришлось нелегко, ведь его представителям приходилось бороться с различными монстрами и чудищами, которые совершали постоянные нападения на людей. Это длилось на протяжении многих столетий. Не имея других возможностей остановить эту кровопролитную войну между разными расами, правитель китайского государства дает задание выковать особый меч под названием Небесный клинок. Согласно одной из древнейших легенд, которым в то время верили абсолютно все именно это оружие поможет положить конец войне и на планете наконец воцарится мир все произошло именно так как было предсказано в пророчестве император убил этим мечом демона разрубив его на две части вот только для всех стало большой неожиданностью что из этого клинка появились двое братьев которых взял на воспитание правитель их судьба сложилась таким образом что один отправился жить в другую страну а другой остался на родине но уже через некоторое время им вновь придется объединить силы чтобы спасти не только свои жизни, но и будущее всей планеты. Кровь окаянного пса Третья мировая война расколола некогда могущественную Японию на две части, и теперь она пребывает в упадке. где нигде остались органы, которые хоть немного пытаются поддерживать порядок, несмотря на возросшую преступность и уличные драки. Ну а в таких городах как Тосима, являющийся бывшим Токио, царит полное безвластие. Там всем заправляют наркоторговцы, которые играют на жизнях людей. Игра это битва на выживание, в которой есть некий смысл, но узнать его можно лишь дойдя до финала. Попал в эту игру и главный герой аниме. Акера. Так уж вышло, чтобы освободиться из тюрьмы, в которой он попал незаконно, ему придется принять участие в этой битве. То ли талант, то ли внутренняя сила, но парень считанный считанные дни добился многого и победил большинство соперников в боях без правил. Теперь, чтобы стать свободным, он должен одержать победу над главным участником Шики, непобедимым королем ринга. Так что встреча Акера с Шики неминуемая, а значит, его ждет либо правда и ответы на все вопросы, либо смерть. Выбор невелик, а сражаться-то нужно. Вот и посмотрим чем же закончится эта смертельная игра. Школьные войны как у Фусансаку, на вид обычная простодушная девушка. Немного простовата, с хорошим чувством юмора и великолепной фигурой, которую просто нельзя не отметить. Но за ширмой этой непримечательной девушки скрывается настоящий талант. Она великолепный боец. Даже самые тренированные ребята не устоят перед ней. Пара приемов и соперник уже на лопатках. Она показывает чудеса в восточных единоборствах и лучше не пытаться столкнуться с ней в рукопашном бою. Тем временем в районе Канта идут настоящие войны, хоть и школьные. Эта история в точности напоминает эпоху Троицарствия. Только в современной версии в конфликтах участвуют не полководцы с армией, а школы и школьники. Главные герои носят имена своих предшественников и по странному стечению обстоятельств повторяют их судьбы. Значит, итог каждого боя уже предписан, или судьбу все-таки можно изменить? Неизвестно, как это все бы закончилось, но появление Сансаку может наконец-то решить итог этих школьных войн. Но знает ли она, что произошло с человеком с такой же фамилией, который когда-то жил в Античном Китае. Будут ли предсказания, или каждый сам влияет на свою судьбу? На все эти вопросы девушка получит ответ, пройдя свой предначертанный путь до конца. We are... We are... Буйство цветов. Девушки-самураи. Эта история происходит в 21 веке, в Японии. Только это совсем не та Япония, которую мы знаем. Представьте себе, что такогавский сигунат не пал в 1868 году. Страна все еще изолирована от внешнего мира, а институт самураев процветает. Вот такая она альтернативная Япония. У подножья священной горы Фудзи расположилась Академия Бо, где надежда и свет японской нации встает на нелегкий путь самурая. В Академии в относительной гармонии находятся классические японские Боевые искусства и современные технологии, Главенствует в Академии школьный совет, держащий под жестким контролем всех студентов и возглавляемый наследником 25-го Сегуна Юсихико и Сен из семьи Такугава. Именно сюда и переводится 16-летний Муне Акира из семьи Ягю, придворных наставников пути меча. Первый день в академии у него вышел не из легких, а всему виной таинственное пророчество, загадочные подземелья и девушки, падающие прямо с неба. Первый шаг. Ипо Макуноти, типичный закомплексованный старшеклассник. После школы он сразу бежит домой помогать маме с крючками, льдом, червями и прочими атрибутами рыболовного бизнеса. А потому у парня совершенно не остается времени на общение с одноклассниками. Жизнь усложняется еще и тем, что его регулярно избивают хулиганы. Благо, однажды пробегавший мимо человек оказался боксером и выручил Ипо. Со знакомства со спасителем и начался путь Ипо в мир бокса, а вместе с ним от слез обиды до слез радости и от ударов лицом грязь до ударов по лицу соперников. Парень очень быстро сокращает дистанцию от неумехи до профессионала. На ходу схватывает особенности Джеба прямого правой и Аперкота. И поглуховат, но ведь Бог всех хватает и грамма сообразительности. Его недостаток лишь в том, что он от природы добродушен, а бокс уважает безжалостных. С другой стороны, от природы он еще и прирожденный боксер. Так что все поправимо. А если и по случайно забудет, что между ударами гонга или нокаут, или титул, то трость заботливого тренера Гэнди Камагавы мигом напомнит ему, зачем он вышел на ринг. Истории мечей. Действие аниме разворачивается в Японии в средние века, когда по городам бродили рыцари, правили короли и постоянно проводились битвы и сражения. Князь Хиды, чье восстание было наиболее крупным за все время, был подавлен. Одну из решающих ролей в этой битве сыграл глава школы рукопашного боя Муцуе Ясури, который владел уникальной техникой. Сигунат, пришедший к власти, отправил Муцуя и его семью на необитаемый остров. Спустя время в стране наступило спокойствие, и эра бунтарей на некоторое время закончилась. Прошло 20 лет, сын Муцуя Ситико стал новым главой школы Кёторю после смерти своего отца. Жизнь идет своим чередом. Ситико и его старшая сестра Нанами ведут хозяйство и занимаются тренировками. Тагаймэ прибыла на остров по поручению правительства, так как они нуждаются в помощи Ясури. Много лет назад некий темный алхимик Сикидзаки создал тысячи мечей, 12 из которых не подвластно уничтожить никому. Все, кто обладает одним из этих линков, не в состоянии совладать с собой и громят все на в своем пути. Единственным человеком, кто может справиться с этим, является Ситико, так как он владеет навыками ведения борьбы без мечей. Но сможет ли он оставить семью и дом ради неизвестного будущего и незнакомки? Отчет о убийстве духов Юсаке Урамесси 14 лет. Однако парню уже приходится мириться со званием худшего в школе студента. У героя совершенно не идет учеба, ведь изо дня в день ему приходится получать отрицательные оценки, из-за которых тот начал просто прогуливать школу и с неуважением относиться к местному руководству. В этом есть вина самого парня, ведь он всегда ведет себя нахально, высокомерно и грубо. Его манеры многим окружающим неприятны. Правда, все же у парня есть один скрытый талант, который он с радостью использует. Юсаке умеет отлично драться. Наверное, именно из-за этого он имеет репутацию отличного воина. Правда, это никак не помогает в решении домашних дел. Ведь главный герой нередко вступает в словесные конфликты с близкими людьми и представителями власти. Кажется, что Исуки порой понимает, что несчастлив и одинок. Однако неожиданно судьба преподносит ему невероятный сюрприз. Парень устраивается на работу детективом. Неожиданно для себя он открывает еще один талант невероятное чутье и умение читать людей, предсказывая их поступки, разглядывая их модель. И вычисляя преступников. Отчет об убийстве духов – это классика детективного жанра с элементами фэнтези. Сумо Хинамару каких только клубов не бывает в японских школах. Вот, например, в старшей школе Одачи нашелся клуб Сумо. Участники этого клуба обладают исключительными талантами и любовью к этому виду единоборств. Но чего-то им все-таки не хватает, ведь больших достижений в спорте ребята так до сих пор и не добились. Но все изменилось с тех пор, как в школу Одачи перевелся некий Хинамару Ушо. Будучи еще учеником начальных классов, Хинамару мог похвастаться высоким достигнутым рангом. Он настоящий гений спорта. Но вот только с виду Ушо совсем не похож на сумаиста Хинамару маленький и худой, он перестал расти еще в средней школе, тогда как сумаисты совершенно другого телосложения. Однако спорт не бросил. Он тренировался, чтобы компенсировать свои недостатки и теперь способен заткнуть за пояс многих. К тому же, Хинамару нацелен на то, чтобы получить ранг Йокузана, высший ранг в мире профессионального сумо. Поэтому его смелая мечта становится целью для всего школьного клуба. Кулак северной звезды. В постядерном апокалипсическом будущем человечество пришло в упадок. Слабые поселенцы обращены в рабов, тогда как генетически модернизированные гиганты правят миром. От пороха не осталось ничего, кроме отдаленного воспоминания, и единственным оружием, на которое все еще может положиться человек, являются боевые искусства. Две школы встречаются друг с другом в битве за господство Хокута Синкен и Нанто Сейкен. Сериал начинается с того, что преемник школы Хокута Кеншира пересекает пустыню, чтобы сразиться с Шином, одним из членов шести правящих звезд, который украл его невесту Юрию. Yeah, hear... Служащий Кентаро. Американская мечта — это приехать с одним долларом в кармане, открыть свое дело и стать миллиардером. А вот японская мечта — она другая — поступить на службу в крупную компанию и дослужиться в ней до главы. Вот, собственно, об этой японской мечте и данный сериал. И вся суть в том, что биография главного героя отнюдь не способствует этой мечте — отец героя осужденный за убийство преступник, сам герой — выпускник третьесортного колледжа, лидер банды байкеров и в довершении ко всему был судим. С такой биографией есть только одна организация, в которой главному герою светит неплохая карьера – Якудза. Но судьба героя благосклонна, порой даже слишком, и благодаря случаю он становится служащим в преуспевающей крупной строительной фирме. На этом пока что все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то поддержите его лайком и подпиской, ведь это сильно мотивирует меня и продвигает канал. Для вас вещал Корсар, ну а пока всем удачи!